Я тут не циклюсь. Вот я сижу и так вот чувствую. Вот свой, не свой, надежный, надежный, будь без него, бизнес там, смогу, не смогу. Какие-то такие вещи себе прописывают, так записываются ну, может, мошке, думаю, да. Нет, нет, не мое, не мое. Крест. Все, вот ты себя спрашиваешь, сам, все ответы вот в тебе. Все ответы на все жизненные вопросы находятся в вас лично. Это самый важный э, нюанс в бизнесе. Это, нет, понятно, есть специалисты, но они вам не дадут никаких ответов. Все ответы в итоге дадите вы, почему? Потому что все эти тысячи экспертов, это в итоге, в итоге это лишь их опыт и их тоже интуиция. Они ведь тоже интуитивно работают с вами. Они думают так так так так так так, так вот так. И дают вам какой-то совет. Я, раз, я вот сейчас работаю с ребятами из Маккензи, да. Они говорят, Вадим, вот то, что вы делаете, вот они, я не знаю, я не вру. Или они не вру мне, вряд ли. А они говорят, что вот это вот и есть как бы стык. Управленческое решение принимается примерно так. Можно его расписать, формализовать его сложнее, да, там как бы тут так, так, так, так, так, так, сначала то-то, потом там брейнстормить, потом то то Нет, в итоге он все равно, в итоге просто. Сидишь, слушаешь, думаешь, отвечаешь на какие-то вопросы, нравится, не нравится, каким-то методикам пользуешься, а потом спрашиваешь себя, надо мне это или не надо. Не надо, до свидания. Вот Тут, наверное, главный мой принцип этой жизни, на которой я придерживаюсь. Я бы хотел, я очень долго к нему ушел, вам отдаю его за 5 секунд. Я хотел бы в бизнесе, чтобы мой, мой бизнес приносил пользу людям, мне удовлетворение, но если я при этом зарабатываю, то это очень даже хорошо. То есть вот я бы сказал так, что вот это вот, вот это вот мои принципы главные, чтобы моя работа или процесс зарабатывания моих денег, да, моя работа, да, приносила мне большое удовольствие и самое главное приносила большую пользу людям. Да. Чем бы я ни занимался в жизни? Я никогда не буду заниматься тем, что не приносит пользу людям. И я не буду этого получать никакой Деньги не приносят удовлетворения мне, если я не могу как бы последствий когда то их потратить на то, что мне нравится, то, что является основой моих убеждений. Мой брат с вами все время не деньги. Он даже меня обижает тем, что все время мне по этому говорит, что я не про деньги. Я думаю, что, Господи, ну, почему так? Вроде бы я их зарабатываю, а он считает, что я не про Это правда. А, я никогда, ну, занимаясь бизнесом, я никогда не думал про деньги, Они да. как бы просто являлись частью yeah. того, что а, люди, общество, предприятия, они поцелили те услуги, которые я им оказывал. Чем больше ты распыляешь свои усилия, тем менее ты успешен на главном направлении. Это всегда так. Если ты хочешь нанести какой-то один удар, то ты его сконцентрируй и в одно место. А если будешь всем подряд заниматься, особенно молодой человек, тебе ничего не получится. А если четко одно, а потом уже там жизнь тебе даст возможность чем-то еще заниматься. Благотворительностью, тем-то, тем-то, тем-то. Но тебе надо всегда подтверждаться в главном. Причем ты говоришь, что я эксперт в этом. Лучше меня это не делает никто. В жизни получается так, что когда тебе жизнь подкидывает случай, ты должен ими пользоваться. И, в принципе, ты можешь количество этих случаев, на мой взгляд, учащать, снижать. Если ты будешь спать, там поглуши бить, да, дурака валять, и может, там, не знаю, ну, просто дурака валять, то, конечно, не будет наступать твой случай. А если ты будешь активным человеком, если ты будешь себе, как бы, там, ну, понятно, дело, не надоедать, но как-то искать, как бы, вызов себе самому, то в итоге что-то стрельнет, сто процентов. Проще всего заниматься тем, что нравится. Вот прям, что лично нравится. Потому что кто-то любит готовить, кто-то любит там, возиться с какими-то там вещами. да. Это как раз вот uh -huh. то, о чем мы говорили, какие-то прачные или а, ателье какие-то. А, кто-то любит строить, и руками делать. Это как раз к вопросу какого-то ремонта да, и оказания услуг в строительстве. Это зависит от того, какие у тебя есть качества. Поэтому проще сесть и написать, чем, что мне нравится, и чем я обладаю, и что я могу. можно прям листок взять и... И написать, что Нет. я из себя представляю, что мне в жизни нравится, и что я в жизни не буду делать никогда. Потом вот это вот никогда убрать, оставить Нет. то, что мне нравится, и попытаться накидать цели. Накидать цели, поставить обозримую, понятную, цифровую цель и сказать: Я хочу построить предприятие, которое будет, например, там, не знаю, шить там какую-то женскую одежду или какие-то делать велосипеды. Я очень люблю людей, и я очень люблю людей, и мне. Доставляет большое удовольствие общаться с умными, особенно людьми, которые могут обогатить чем-то. И это здорово, это очень здорово. Я вообще считаю, что бизнес или успех бизнеса во многом зависит от, от способности человека нести как бы, позитивный заряд энергии. Потому что многие люди пытаются что-то сделать, у них не получается, они задают себе вопросы, а почему, а как, а что надо сделать. Здесь нет каких-то конкретных, конечно, ответов, но в большей степени в большей степени у человека получается, когда он, в принципе, светлый, он светлый, и, и когда он как, как бы, дает мощный импульс вовне, и заражает людей своей энергией, и люди, вдохновляясь, как бы симпатизируют ему и, и как бы помогают. Да, человек, вот, и вдохновляет человека. Это вот я вот, я, я, я, я как я сказал, что я верю в теорию случайности, я верю еще в энергию, в теорию передачи энергии на расстоянии между людьми. В этом и смысл со собрать команду, где разные люди, где все друг друга дополняют. Не должны быть все одинаковые, это точно. Все должны быть разные. И тогда вот эти балансы, все эти балансиры вы растаяли, у вас вырисовался ваш пазл управленческий. И вы говорите, вот у меня вот это вот работает. И вот это то, что у вас работает, вы должны будете пронести через, ну, пока вы работаете в компании свою, Всю свою жизнь. Почему? Потому что если вы ставите какой-то пазл нерабочий, как вот какую-то схему электрическую вы ставите, там, я связист по, там, по образованию, типа, я учился в военном училище на, как связист, да, то есть техническое такое образование, и если у вас какой-то диод нерабочий, то он просто вся схема не работает. Так и здесь, да. Что такое лидер? Лидер должен уметь за собой вести людей. Лидер должен быть, уметь э, разговаривать с людьми. Он, он должен быть э, понятным, да, он должен быть... Э, он должен быть носителем каких-то идей, он должен уметь делать людей лояльными этим идеям, он должен уметь людей пропитывать своими идеями, он должен, людей, как бы, он должен находить в себе столько энергии, которые люди, другие люди... Это должна быть ходячая атомная станция, на мой взгляд, да. И в принципе тогда это, наверное, лидер. Ну, плюс он должен брать на себя ответственность за поступки других людей, это самое важное, одно из самых важных качеств. Лидер должен ни в какую минуту не гнуться, и даже когда он в чем-то не уверен, он всем должен являть собой уверенность. Вот такие нанопростые. простые. Плюс он должен быть не пустомирный, а он должен быть такой, такой real man. Обществу надо настроиться так, что, в принципе, каждому из нас надо честно делать свою работу. По, по, другими словами, это так. Вот менять то, что вокруг тебя. Не рассуждая вообще обо всем, да, там вот, а вот он, а вот они. Вот бери и меняй вокруг себя. И все вопросы давай себе. Там вот, когда мы говорим о коррупции, сам не будь коррупционером. Не давай там взяток, не... Не провоцируй никого. Когда мы говорим о, о поведении, да, о культуре, вот начни с себя как бы, да, какие-то к себе требования. Пускай они большие, просто минимальные. Это и есть как бы изменения. Начни, начни изменения как бы себя, и если все мы немножко изменимся, то в принципе и жизнь вокруг нас все изменится.